Приветствую. Для успешных продаж в бизнесе вам надо настроить на сайте цели, так называемые цели отслеживания. Это делается в Яндекс.Метрике и в Google Аналитике. Есть специальное такое понятие – цели. Это микро такой код, скрипт, который даете вашим фрилансерам, вашим, например, разработчикам сайта. Они вставляют его на сайт и получается, что когда человек заходит, делать какое-то целевое действие например посетил заданную страницу либо же оформил заказ либо же что то там заполнил формочку и рассылку это целевое действие которое вам интересно для сайта вам важно именно отслеживать целевые действия чтобы понимать приносит вам ваш сайт результат или не приносит И в итоге вы будете видеть потом в отчетах в яндекс метрике и в Google аналитике по каким ключевым фразам, из каких источников. Например, если вы давали контекстную рекламу, то есть видно, из какой конкретно контекстной рекламы, из какого объявления были э, заходы, были заказы. И вот это вот обязательный пункт, который надо сделать на сайте, чтобы он лучше продавал. Используйте эти техники. Внизу есть форма, чтобы, в которой вы вводите ваш e-mail и имя. На эту форму я буду присылать вам... Полезные советы по раскрутке сайта, чтобы вы получали еще больше и больше прибыли, чтобы сайт работал. Удачи вам!